Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный D66 тип техника. В комплекте с головками рукавными GR70. Внутри рукав имеет резиновое покрытие. Материал изготовления полотна – латекс. Материал изготовления соединительных головок – алюминий. Стандартная длина пожарных рукавов – 20 метров. Сберегать рукава следует смотанными в бухту. Рабочее давление рукава – 16 атмосфер. Максимальное давление – 25 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении. Т-66, что означает, что тип рукава техника, а диаметр 66. Благодаря пожарным головкам на обоих концах полотна, рукав можно соединять с пожарным краном, с ручным стволом или с любым другим оборудованием, имеющим для соединения пожарные гайки 70 диаметра.